Добрый день, информагентство «Ледокол», меня зовут Аркадий. Какой сегодня день? Победы. Самый лучший день. Хорошо. А победы кого, над кем, как вы считаете? Победы. Немцев над, над нами, как говорят, но, наверное, победа общая мира людей. Немцев над нами? Мы победили. Мы немцы? Нет. Мы русские. Мы люди. Тогда я предыдущий ваш тезис вообще не понял. Тогда какие немцы победили, его уж извиняюсь. Победили мы над немцами. А, значит, мы победили немцев. Да, ага. А воевали какие две стороны? Немцы и русские. А французская дивизия Мань, которая обороняла Рейхстаг до последнего, это тогда кто? Это я не отвечу вам такой вопрос. Ну, Я задал французская дивизия. Ну, ладно, напомню, что вся Европа, европейская часть нашего континента объединилась под фашистскими знаменами нацистскими. И ей противостоял Советский Союз, не русский. Вы помните, сколько республик состояло в Советском Союзе на момент развала? Давайте прекратим съемку тогда. Вы вот, очень уже стали углубляться. Ладно, хорошо, спасибо, с праздником. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? День, День победы. победы. День победы. А, хорошо. Победы кого над кем? Ну, естественно кого? Нашего народа над фашистами. Да, российского народа над фашизмом. А, существовал ли в сорок 1945 годах российский народ? Да нет, не существовал. Советский. Советский. Yeah, <laughs> да. Конечно. Так. Хорошо. А, хорошо. А <laughs> какие две системы? сражались в этом здесь нет системы никакие не сражались это фашизм напал на Россия, на, Ра, на советский союз тут система ни при чем дим ну, абсолютно они хотели нас на, на, на наше богатство на россии на советские да на не на все остальное превратить нас неизвестно в кого вся европа собственно говоря ну, про всю европу это вы верно подметил но вот э, ваш э, Муж, я так понимаю, правильно заметил, что именно советская социалистическая система сражалась с фашистской капиталистической системой. Нет, ну, кто бы на вас не напал, вы все равно сражались. Назвать их капитализм, назвать их фашизм или там, как ну, хочешь их назови. Две системы все-таки существовали, я считаю так. Как нас учили, так мы и запомнили. Вы верно запомнили, это правильно. Ну и как вы считаете, сейчас у нас в России капитализм или нет? И имеет ли вообще РФ отношение к празднику Победы, кроме как правоприемника СССР юридически? Ой, ну, а же, ну а как же, ну наш дед мой воевал, прям дошел до Берлина, с самого первого дня войны. Дошел до Берлина, ну как это, советское, не советская? Нет, это, конечно, наши все это наше. Поэтому... Я скажу это сто процентов. У меня тоже дед, даже дед сидел у меня в плену в Австрии. Так что это сто процентов. Да, поддерживать это... всю жизнь. Ну, не только нашу, и, и поколений. Ну, сколько будет да, существовать. Страдали здесь, будет... страдали все наши люди. Прям вот просто вот ужас какой-то. Что пережили, невозможно. Прям тяжело, конечно, даже говорить, что пережили наши предки. Хорошо, благодарю вас за ваше мнение, с, с праздником уже вас, с Днем Победы. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? 9 мая. День Победы. День победы. День победы. Отлично. И победа кого над кем? С Советским Союзом над фашизмом. Правильно. Ну а какие две системы сражалась в этом? Фашизм и коммунизм. Вы абсолютно верны. Именно так и сражались. А как вы думаете, сейчас капиталистическая Россия какое право имеет на день Победы, который был добыт социалистическим, коммунистическим государством СССР? Я Нет, тоже не знаю. Полное право, потому что воевали наши предки, наши деды, которых мы чтим, мы помним. Хорошо, благодарю вас за ваше мнение. Удачного дня, с праздником еще раз. До свидания. Добрый день, информагентство «Ледокол», меня зовут Аркадий. Какой сегодня день? День Победы, 9 мая. Отлично. А какие две страны сражались? Ну там вообще-то не две страны, два блока военных было. Как бы Германия включала в себя много, ну точнее, так скажем, германская вооруженная сила составляла в себя много стран. И это и Австро-Венгрия была в том числе, по-моему, Турция сражалась на территории... А, это Первый мировой, ну может быть ну и России, конечно потом к... к русской стороне, уже по-моему в 1944 м был открыт второй второй фронт Англия и... ну, со стороны Англии, Америки Англия... Америка помогала по Лизу так что, что еще какие вопросы Понятно, но сражались страны ОСИ, я вас намеренно ввел в заблуждение, сражались страны ОСИ, антикоминтерновского пакта, и страны союзников, то есть СССР, Америка и Великобритания. Ну и немногие им помогающие, уже не вошедшие великие державы. Так, как вы думаете, а какие две общественно-экономические системы сражались-то в этом? Противостоянии. Две экономических системы? да Что-то не могу сказать, если честно, если, если честно сказать. Ну, в СССР какая система была? И какая система была фашистской Германии? Но вы, вы имеете в виду коммунистическое и националистическая Ну, я имею в виду коммунистическое, с одной стороны, и капиталистическая с другой стороны. Как, под что она не рядилась. Под фашизм, под либерализм, под империализм. Ну, с нашей стороны, естественно, конечно, коммунистическое общество в данный момент, в данный промежуток времени был а со стороны фашизма, конечно, неприкрытый национализм. Какие еще вопросы? Так, ну и последний вопрос. Какое право имеет современная капиталистическая Российская Федерация на День Победы? Не понял немножко. Ну, как относится капиталистическая Российская Федерация к советскому прошлому и при этом почему так распространяется именно День Победы, который добыт советским государством Ой, это я не могу, я не представитель государства тем более государственного аппарата я не могу такие Но вы вещи что Ну я не знаю, как, как государство относится к этому Но вы как же я... видите это со своей стороны Фу. Я, знаете, могу сказать, что Э, так скажем, мое мнение и мнение, мнение, мнение государства, тем более, что, что мы будем называть вообще конкретно государством? Государство можно назвать вообще разные. ну вот вы, вы что имеете в виду под мы государством? Я имею в виду, что государство это аппарат в руках правящего класса, то есть вот, те госструктуры, которые есть, это лишь инструмент в руках правящего класса капиталистов. Ну я так не могу сказать на самом деле. Ну, вы как-то можете сами определить. Лично как, как, как я отношусь? Да. К, к, к То есть, к войне вообще, да? Ну, Или что? Да, попробуйте так определить. Ну, я считаю то, что наши предки сражались, они защищались, и как mm -hmm. в, в Евангелии даже говорится, что нет больше любви, кто положит душу свои за други своя. Поэтому я считаю, это война, любая война, она как бы не оправдана, но в целях защиты, в целях защиты не только своего народа, но в принципе человечества, конечно, она имеет, она не имеет места быть, она объяснима. То есть мы должны, 9 мая произошла победа, в результате которой мы защищали свое государство, своих людей. Хорошо, благодарю вас за ваше мнение. С праздником еще раз. Добрый день! Какой сегодня день? Сегодня очень большой праздник, День Победы, 9 мая. Отлично! А кто с кем воевал? Мы защищали свою страну, мы защищали мир. Так, ну а какие все-таки две общественно-политические системы сражались в этом противостоянии? Ну, это была наша вой... Это скорее всего была не война России с Германией. Это война была за мир, против нацизма, против фашизма. Мы защищали мир в мире. Боролись так. с фашизмом. Хорошо. А вот на фоне текущих событий, как вы считаете, у Российской Федерации, как у капиталистического государства, какие права остались, ну кроме того, что она правоприемник, юридический СССР на День Победы? Это наша победа, это наша сила, это величие России, и Россия всегда стоит за мир. И сейчас... Как бы Хоть это идет война, но на самом деле это идет э, защита мира. Мы защищаем мир. Э, и меняется все в мире. И то, что сейчас как мы видим как войну, это на самом деле восстановление мира, справедливости. Хорошо. Благодарю вас за ваше мнение. С праздником еще раз. До свидания. Добрый, Добрый день. Меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? 9 мая. Победы. Отлично. А победа кого над кем? А, над фашистской Германией. Угу. Так, э, хорошо. А какие две политические системы сражались? У <социализм> СССР социализм и у угу. Германии национал-социализм. Национал-социализм. <О, социализм> так, ладно, Но хорошо. Было у них так устроено. <сосат> <социализм> так, хорошо. Как вы думаете, сейчас капиталистическая Российская Федерация какое право имеет на День Победы, который был добыт социалистическим и коммунистическим впоследствии государством? По праву... Впверждение в итоге... В войне. Хорошо, благодарю вас за ваше мнение. День добрый, молодые люди. А вы кто такие? Кто еще раз? Волонтерская рота. А. И чем вы занимаетесь? Героинвестическая организация по воспитанию Вы главный? Угу. Хорошо. С праздником вас. А можешь задать несколько вопросов да, по конечно. поводу как раз праздник? Отлично. Какой сегодня день? Великий праздник, День Победы, Великой отечественное Дне. Хорошо. А какие две системы воевали? В плане системы. Общественно-политические системы две? Не знаю. Ну, условно говоря, кто с кем воевал? А, советская власть, получается, воевала и против нацизма. Гитлеровской Германии. То есть, ладно, советская власть это для вас тогда кто? Ну что, лично Сталин, что ли, воевал? Нет, это Красная Армия. Так, хорошо. Ну а с гитлеровской стороны как эта система называлась? Забыл. Так, хорошо. Но ну, они себя официально сами национал-социалистами звали, хотя социализма там не было от слова совсем. Там больше был национализм. Как раз таки в сфере и стратаризм. Не было там социализма в принципе, потому что все по-прежнему при, принадлежало капиталистам. Право социализм я ни слова не, не сказал. Я сказал, что там был больше национализм. Хорошо. И подскажите, вот сейчас капиталистическая же Российская Федерация, насколько она имеет право на День Победы? Это праздник, точнее, этот День Победы, по факту праздник, это история наших предков. И мы, как поколение молодое, должны сохранять его и нести дальше, передавать из от наших родителей, соответственно, нам передалось, а мы уже должны это передавать дальше нашим внукам. И я считаю, что даже спустя 77 лет помнить о подвиге наших прадедов, помнить о том, какой жертвой досталась нам наша победа, мы должны, и, соответственно, мы делаем все возможности, чтобы сохранить историю. Хорошо, ну и еще небольшой вопрос. Ради чего воевали тогда советские солдаты? А, советский солдат, скорее всего, воевал, чтобы освободить и не допустить истреблений, не допустить а, тех концлагерей, которые были и свидетельствуют об этом. И, соответственно, освободить мир от нацизма, по факту, был, наверное, один из главных лозунгов. Отлично. Благодарю вас за... Ваши ответы. С праздником еще раз. До свидания.